Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Итак, друзья, в этом ролике я сделал большую звезду. И хочу поделиться этим с вами. Так как эта звезда очень редкая и получить ее с моей стороны не очень трудно. С другой стороны, это может сделать каждый из вас. Итак, напоминаю, что я развиваю игровой канал и э, так большую часть времени провожу в Armored Warfare, я делаю небольшие ролики, иногда стримлю и э, также я э, делаю различные прохождения по играм. По играм и, Хотелось бы сказать, что я не развиваю канал по именно одному направлению, а хочу развить канал именно разносторонним. Вот. И поэтому как бы я делаю очень редкие видео и очень редкие стримы. Вот, Warlord Warfare, поэтому напоминаю, что на канал можно подписаться, а также поставить лайк и написать пару комментариев э, к этому видео. Итак, друзья, давайте посмотрим, что я сделал и как этот бой в столкновении. И я работаю сейчас по флангу и э, по засвету противников, набиваю дамаг. Я играю на Крабе. Э, так как э, хотел сделать медальку э, крест-разведчика она делается э, можно сказать на трех боевых техниках я обязательно выложу ролик э, в котором я сделал крест-разведчика на ОБТ на ИТ и конечно же ББМ и объясню как э, как и что сделать вот так как у некоторых может быть этого этой звезды нету и как бы кто-то хочет может быть получить эту звезду да и медальку себе в копилку будет приятно если э, кто-то из вас э, все же постарается это сделать и э, кому-то будет приятно что вот есть такие люди которые выкладывают такие видео да вот э, Соответственно, я иду уже на вторую uh, линию и прорываюсь к Здесь я промазал, конечно же, здесь тоже промазал, хотя сбил гуслю. И вот еще разочек, и еще разочек. Все, уничтожен. Вот и как бы что еще хотелось бы сказать. Столкновение назвали фановым режимом. Ребята, это неправильно. Столкновение это командная игра. Командная игра, которая зависит от вашей команды и как действует в практике ваша команда. Здесь нужно знать всяческие точки, которые нужно захватывать и что что нужно делать как бы взводу это нужно знать вот и как бы по сути столкновение это командная игра которая зависит от ä, вашей ä, образованной команды в рандоме да я понимаю что рандом это есть рандом но все же ä, ä, с, как, как сказать то что если игрок не будет знать, на какую точку ехать и с какой точки можно сделать прострел, это очень важно в столкновении. Допустим, на, кар... на, на, на, на любых картах есть э, свои э, главные точки, которые нужно захватывать. Также столкновение можно пополнять дамаг, как э, вот я сейчас э, это сделал, и пополнять свои очки... Э, Столкновение, то бишь, получать дополнительную жизнь. Вот. И что еще хотелось бы сказать? Стратегический. Да, стратегический это есть. Потому что, как бы, я участвовал в турнире по АГГ именно в столкновении. Меня зовут Вадим Курнули, если еще кто не знаком. Вот. Я сейчас поменял уже давным-давно ник и, как бы, играю до сих пор. Вот, и иногда, конечно, выхожу на стримы, когда у меня есть время по данной игре. Вот, и что еще? А, о командной игре. Здесь нужно как бы расположение точек, знать, как они выходят, как они появляются, и сетап, рандом для ИТ какие есть точки, да, нужно это знать. Все не просто так, все здесь нужно. А, допустим, именно на этой карте ОБТ работать по флангам, что я делаю, допустим, на ББМ в данный момент, вот. И как бы все это перекрывается тем, то что я получаю какие-то дополнительные очки к своему опыту, да, опыт у нас длится весь бой и получаешь его в течение боя. Вот. Поехали дальше, друзья, смотрим этот ролик до конца, потому что здесь реально, как бы я получаю звезду и Вчера буквально я записывал этот ролик, не специально, я это сделал, как бы просто так получилось, я давно эту звезду не получал, и поэтому решил с вами поделиться, вот. На самом деле, да, я уже говорил, что я хотел получить звезду крест-разведчика. Вот, она делается именно на двух картах, которые существуют в проекте Армата. Проект Армад Варфейр, да, это две карты, Гриндельвальд и э, Панамский канал. Вот, э, где на Панамском канале э, полностью просвет э, должен быть э, на стороне зелени. Вот. именно там делается и на ОБТ и на ИТ крест разведчика. Также делается крест разведчика на, <coughs>, картах, на карте Гриндельваль, тоже на, можно это сделать на трех видах техники. Вот. И как бы эту медальку можно получить именно там. Вот. Если кто не знает, пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал итак продолжим боечек бой был интересный на самом деле я не так часто играю на bbm но практикую это учусь иногда да и сам тоже не можно сказать не супер пупер игрок там на bbm именно и на другой техники. Я убт и как бы просто учусь на разные техники играть там, проводить время с пользой, да? Не, не просто там, чтобы чисто покатать с друзьями и чисто покатать взводом и слить это. Вот. Когда я катаю один, я катаю на себя, катаю со взводом, я катаю на взвод, попадая к своей команде, я как бы работаю на свою команду попадаю против С команды как вчера произошло я скажу честно что я не смог ничего сделать потому что ребят Sphinx не создан чтобы сносить 3 ОБТ которые против меня играют да и здесь факт в том что вы пишете там что ты продался или еще что то своему альянсу нет, это не так, в действительности я не успел по э, таймингу выйти на самолет, я совсем забыл про него. Бывает -таки такое, то, что когда ты уходишь э, из игры на месяц, на два, забываешь о таймингах. Да, здесь существуют тайминги, которые длятся по тысяче очков, по, если у вас в бою 3000 очков. Он, то бишь, если ты отыграл 1000 очков, то как бы тайминг идет на смену задачи и смену точек. Вот. Также есть тайминг у самолета. Это все нужно как бы помнить, когда он появляется и когда он то бишь, он Сетапиться, да, как бы, вот. Что еще хотелось бы рассказать вам. Против, да, против взвода на ОБТ один, один человек ничего не сможет сделать. Я вот это хочу сказать, то что, извините меня, да, за вчерашний бой, то что, как бы э, так произошло, потому что ну, как бы, ребят, ну, вы команда, да, я тоже играю в вашей команде против своих. Я могу что-то сделать, но э, я же тоже не там за, без брони, без ничего. Я, я вылез на Т-15 по засвету, никто не стрелял. Я вылез еще куда-то никто не стрелял, ну, а зачем тогда мне светить вам, если э, там, допустим, вы не стреляете по кому-то, да, ну, это вообще э, бред, это как бы ваше, ну, и здесь вот в конце, в конце я получаю все же медальку, которая называется Большая Звезда, она делается именно, как э, объясню, это... Последний, последний урон она может сделаться даже если у противника 25 очков и 20, 25 очков вы, допустим, убили одного. Один. Да, два танка, допустим, в одно, в одно время, да, и в это время игра закончилась. Вы получаете этот эту медальку. Это... Лишить противника называется медаль. Лишить противника последних очков. Вот, получаешь э -э, медаль, э -э, которая у вас будет в копилке. И, конечно же, вот здесь э -э, этот бой на Сфинксе, как бы я провел, его тоже не очень хорошо. Я показываю специально это, да, чтобы вы понимали, э -э, что... Не всегда как бы Сфинкс может э, сделать все, и но ну, все же я здесь кое-что сделал вот. Э -э, как бы. вот так. <свеч> я пошел на просвет именно и точки 2. Вот. Здесь э, команда из э, трех человек э, выходит э, с точки э, респаунта ту, номер три. Они идут прямо зад, ну, в зад, в тыл врага, идут ну, прям уверенно. И тут же я вижу по карте то, что они идут, и сразу лечу туда своим, как бы, своим БПМ, чтобы про помочь своей, своей команде. Именно это, как бы, зависит от того, что я, это зависит от того, что ты делаешь, как бы, в команде, да, как бы. Если ты будешь стоять и ничего не делать, здесь я напоминаю то, что я агрюсь именно на одного сфинкса. Я не, не разворачиваюсь назад. Почему я это делаю? Потому что я хочу добить одного противника. А потом разбираться с другими. Вот. Это самое важное, да, когда вы играете в танковых шутера да никогда не агриться на другого противника это э, была моя когда-то ошибка я говорю о ней прямо да и о, вот и суть, суть этого боя просто показать вам что как сделать здесь я сразу перехожу на точку 3 не, не мешкаясь потому что я вижу что тайминг у нас еще большой но все же мне тыкают по карте, чтобы я быстренько пробежал туда, и... потому что знают, что на этой карте, если ты не проедешь сразу на точку 3 и не захватишь ее, да, как бы или хотя бы не попытаешься ее захватить, то противник тебя опередит и ты потеряешь 100 очков по... за захват за захват именно точки, да, у нас за захват точки дается 100 очков, ребят поэтому, как бы ну, если кто не в курсе точки это ну, самая важная часть в столкновении также, если на вашу точку э, заехали и захватили ее вы теряете эти 100 очков вы теряете опыт ну, вот такой боёчек небольшой, конечно, был трудный бой, потому что мне пришлось одному с тремя сфинксами э, бороться, так как э, в команде больше не было да, сфинксов, но мне помогал Пьере. Здесь, э, здесь очень важный фактор, то, что заехал вот, э, после обороны точки 1, что я считаю правильно было, э, позиции нашей команды, да, вот оборонять э, точку 1, а потом уже в конце ее тайминга захватить. Это правильно, потому что все ОБТ рванулись на точку 2, а тем временем все светляки поехали на точку 3. Вот. И э, вот это очень правильная э, тактика, которая работает уже на протяжении многих лет, да. Она очень правильная. И здесь... Здесь и команда все верно сделала, здесь и, как бы, все все верно сделали, кроме, конечно, вот. ну, бывают такие моменты, но все же я спасаю в конце команду, и делаю себе дамаг, который принесли мне победные очки и моей команде, да, как бы. Ну, это мои э, собственные ошибки, потому что я давно не играл, я давно не, не тренировался, как бы сказать, да, так можно сказать, отдыхал от игры, потому что были реально большие лаги, были большие баги и тому подобное. Вот. сейчас вроде бы игра восстановилась. Сейчас я вижу, что да, действительно игра более-менее нормально нужно играть. Можно позаписывать ролики, можно делать видосы и стримить, да, как бы. И мы потихоньку будем возвращаться в проект Армата. Вот. Не знаю, как будет в 0.33. Я не хочу заходить в PTS, на самом деле, не хочу это все видеть, потому что я уже видел фотографии, ребят, как бы, как что происходит. Да, недоработки есть, они будут всегда, но хотелось бы хотелось бы чтоб вот закатили нормальное обновление как не как вот это да закатили и катались все чуть не исплевались да вот почитал немножко почитал попроходил немножко и тут я вообще на самом деле иногда Каждый день, да, вот, что-то пытаюсь делать, что-то, там, допустим, потренироваться в ПВП, если мне нужно, да, как бы, потому что я не ПВПшник, я именно стратегический игрок, который играет в, стол, в, стол, в столкновение, да, как бы, вот, я именно... Играя уже на, про... На, про... на протяжении многого времени, на столкновении, я начал с этого режима. Я тоже когда-то считал, что, что это да, фановый режим, это классный режим, где можно прокачаться. Но потом я э, по истечении годов, э, по истечении времени, я понял, то что э, я ошибался. да И столкновение является именно стратегически командной игрой да потому что если команда не будет э, играть и что-то делать как вот, допустим сейчас я это сделал да также э, практически вот и мы просто будем сливать всегда и все время вот изучение карт изучение всей э, вот этой тематики по столкновению, изучение именно э, боевых э, каких-то решений, да, для взводов, э, боевых э, каких-то задач, да, так что э, я вот этим как бы все это время занимался. Ну и всем спасибо, всем пока, я очень рад, что я вернулся, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.